Привет, на связи Мистер Офисерк и сегодня мы играем с Делом в игру Among Us И сегодняшняя серия записей и так далее будет посвящена тому, что не нужно делать, когда видишь кнопку Поехали! Кто? Ну я член экипажа, все, идите нахуй. Такая я пошел, нет. дайте мне починиться, ну серьезно, дайте починиться Управление, проведите картой я пошел на регион. -а, а, я только сейчас понял, что тут указываются комнаты. Ой, я дурак! Да -да -да, на карте <laughs> есть такая фигня. Я только сейчас понял, что тут нужно вот, вот сюда. Mm -hmm. А как? Вставьте карту. Давай. Давай. медленней, да как тебя? Что-то там сделалось. О, доступ разрешен. Отлично. Правление. Так столовая, выбросить мусор. Ну я пошел мусор. лот а плод. Пошел. Я закажу. Расхрененно. А где мусор? О -о -па. А ты -а -а -а? Это был оранжевый, да? Он меня убил, че? Да. Кто тебя убил? Вам пишут в чате. КОГО? Нет, это старая. Хм. А за кого голосовать? Я не буду ни за кого голосовать. Фу. Я не буду. Я не буду ни за кого голосовать, потому что никого не убили. Никого не убили. Просто пришел и нахрен нажал на кнопку сбора. Рыжий этот. Нахрен он просто собрал это все. Кого-то. Ну, из смотри, все скипнули. А никого. Принято решение пропустить голосование. Ну правильно, потому что все пропустили. Ой, а как выбросить мусор здесь? Можешь мне объяснить? Я вот только М этого не могу понять. Не знаю. Так, это именно... А, Иди нахрен. Чего? Почините свет. Что нахрен? Замечательно. Кто свет этот вырубил? Ага, здравствуйте, здравствуйте. Да можно не... А, все, починили. Замечательно. Так меня еще есть в управлении О, ставьте карту. Так, я не могу, да. Щиты почините. А, я пошел щиты чинить, короче. Так, я знаю, что щиты где-то здесь, где-то здесь. Зачем ты карты? А вот они что-то щеркнул. Выровнять мощность двигателя. Все, отлично, я щиты починил. Пошел так, раму, вооружение нужно скачать двигателя. данные. Вооружение нужно скачать данные. Йо. Так и вста. Опа. На этот раз кто? Минуса нуля. Да, движки. Я не знаю, за кого голосовать. Так. Мне кажется, ХЗ, потому что он постоянно первым скрип пишет. Я голосую хз? за ХЗ. Давай, давай, я тоже проголосую за него Короче, смотри, нам сейчас нужно что сделать Нам, по сути, тебе нужно за ну, кем Смотри, то... короче Нет-нет, смотри, смотри, смотри короче, За тебе то бегать есть... тебе Я, и... все вы... я задр... еще не все выполнил не. Смотри, получается два варианта Ты склоняешься к ХЗ, который скипает Ну вот сейчас мы твою теорию проверим Хотя он Он преступление, собственно говоря, обнаружил Вот А еще есть сталкер Который mm -hmm. собрал... Чё? Ну, потому что 4 скипнуло Так Четверо скипнуло Замечательно, меня на данных Я за сталкером остановили. На я за сталкером наблюдаю Рядом со мной Виктория если что И сталкер тут рядом со мной ходит Сходишь со мной вооруженную? Нет, я пошел за сталкером Смотреть, что он делает окей, окей. Он просто бегает Тут, короче, белые около стола карты проводят, как я понял. Так что белые тут вроде недалеко. Сталкер просто бегает. Так, ага. э, это сталкер. сталкер? Сталкер бегает. Ну, просто бегает, блин, это не, факт. не Он ничего не делает. Это... Свет, свет, свет, свет, свет. Кто-то свет вырубил. Но сталкер не мог, да? Ну, он около света был. Ты где находился, то скажи мне. Подожди. <соиц> в хранении В электричестве мы явно не были. А, все, свет потушили. Я прибежал поздно уже. Так, мне, короче, нужно быть в столовой. Идите нахрен. Я пошел в столовую. А как мне этот мусор выбрасывать? Вот мне просто вот объясните. Выбросите мусор. А, вот оно где. Фига себе. Так, один мусор я выбросил. А, а, надо туда идти. Фига себе О! Выкидываю весь мусор. Все, задание выполнено. Отлично. Все, я свободен. Теперь могу спокойно бегать за вами всеми. Так, И кто? Он? же белый бегал, да? Белый со мной бегал несколько раз. И это Виктория... Э, кто там? Да, Виктория подняла. Mm -hmm. <плёк> белый. Короче, я не знаю. Он думает, что белый предатель. Я не знаю, а... за кого голосовать. А мне так сталкер, он, он ничего не это. Ну ты голосуй за кого хочешь, он фиолетового выбрасывает. Я не знаю, я никого не видел, я только закончил с мусором. О. Да? Серьезно, он оказался предателем. Слушай, что-то вот знаешь, по одному предателю в игре это как-то слабо. Ты не думаешь? Ну да. Что-то когда прям не коопится ничего. Ну давай попробуем еще. Ну а чтобы увидеть следующую нашу попытку коопа, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарии и жми на колокольчик. С вами был офицер Кейдел. Всем огромное спасибо за внимание и всем. Yeah.